Дмитрий, ну, слово вам, то есть здесь мы просто мываем руки, <как> расскажите, как, что, как, как CMLAB для вас работает? Ну, у меня, на самом деле, сотрудничество недолгое по CMLAB, я три месяца назад подключил CMLAB PRO, и на сегодняшний момент у меня около 27 или тридцати процентов плюс депозитов. я доволен что да но мы же стартовали по моему там с меньшего депозита там мы рассказывали да, с пяти это был адванс у меня было пять тысяч долларов первый месяц и показало тринадцать процентов по первому месяцу. шестьсот долларов от этих тысяч мне понравилось я завел больше денег и продлился до про версии у меня было 7-2 по 20. Ну, и сейчас получается так, что мы, в принципе, выходим на ту доходность, которую мы ожидали, да? То есть, э, вроде бы, все в порядке, сейчас доволен. Ну, у меня сейчас в среднем где-то 9%, но у меня это устраивает, меня бы, меня бы устроило бы и 7 на самом деле. Ну, а если 9, то это отлично. И, кстати, разгоняется депозит, разгоняются э, суммы, и с каждым месяцем все больше и больше приходит. Объемы корректируются. Потому что вот просто... У меня, к примеру, вчера было больше 200 долларов за день прибыли. Сегодня около 70. Ну, день на день не приходится. Сегодня такая волатильность, что-то бешеная Там открывалось очень много сделок. Там 9 10 сделок открыты <с> сейчас. День, день, день чем вчера. Учера <смех> было то много сделать, они позакрывались. Это, это, это, кстати, вопрос как к экспириенсу, да, вот как вот, э, что, что делает в это время э, клиент, да, он же отслеживает просто, как у него результаты, что было вчера, сегодня. <смех> На утро у меня было 4 сделки открыто, а сейчас уже день. Ну, Ждем с конца. Дня, думаю, есть принесет хороший новый. Ну но у вас там уже поздно, поздний вечер совсем, да? То есть в Таиланде же, да, тысяч... Да, да, у меня уже около 12 часов, ну, плюс 4 часа в Москве, поэтому. Поэтому я и попросил Александра, у меня сегодня был такой тяжелый день спортивный, чтобы он первого, меня кого подключил, потому что спать хотелось, у меня уже кофе напился пошел гулять ну все супер видите да, в любой да. точке мира где бы мы не были да и это вообще реально так круто меня прям разрывает от того что это вот реально да, возможно вот ну да. что ж будем продолжать дальше э, и с каждым месяцем увеличивать э, дальше депозит с помощью simlab вот так тогда... да, хотелось бы выйти на 20 процентов тогда можно вообще возвращаться продолжать отдыхать Круто, круто. Хорошо, Дмитрий, ну мы вас отпустим, раз уж уже время позднее. Спасибо большое.